И для меня, в принципе, жизненные трудности – это нормально. То есть у меня так складывается судьба, что у меня всегда есть какие-то трудности, которые нужно преодолевать, на которые нужны силы, ресурсы и так далее. Поэтому вот, практически год назад в нашей семье случилось счастье, у нас появился малыш. И это было действительно огромное счастье, все так радовались, все так поддерживали, и вся наша огромная семья, и весь коллектив, весь фомальгаут, все были рады. И через какое-то время, вот буквально спустя там, месяц, начались такие жуткие проблемы, с которыми я просто не могла справиться. То есть этот малыш, он, ну это первый ребенок у меня, я, я несмотря на то, что я ходила на курсы, несмотря на то, что я со всеми разговаривала, готовилась, действительно в жизни... Складывается все неожиданно, и а, оказалось, что у моего малыша заболевание несовместимое с жизнью. То есть это вот как раз тот момент, когда ты вообще полностью не знаешь, что делать, опускаются руки, и это стало понятно не сразу. То есть это было практически две недели какой-то борьбы, и непонятно, и что делать, и как. И... Ну, в двух словах, да, это я поделюсь с вами, что это когда пища не проходит в в кишечник, то есть это, ну, голод и смерть, да, грубо говоря, двумя словами, и когда мы пытались найти причину этого всего, это было просто вообще огромное... Какое-то такое вот помешательство в голове, потому что ты, во-первых, мама, да, ты только что родила, у тебя там месяц прошел, ты пытаешься восстановиться, а тут еще такие трудности и непонятно вообще, что делать. Но вот благодаря тому, что в моей жизни есть, было столько поддержки, было столько э разных и слов, и действий, и меня поддерживали все, все специалисты, все помогали, все искали решения. И мы что только не пробовали, но как оказалось, что нам нужно прибегать к хирургическим вмешательствам, и операция была сложная, срочная, была реанимация, то есть по-другому никак, избежать этого нельзя было. То есть это такой глобальный стресс, который вот случился в нашей жизни. И благодаря тому, что вот есть в Мольга, вот это меня спасло. Меня спасла эта поддержка, меня спасли люди, Помогли мне все это пережить, помогли, поддержали восстановиться. И ребенку тоже нашему восстановиться. И сейчас малыш просто замечательно развивается, он живет, он радуется жизни вместе с нами, нас радует. И вот как помог мне клуб... Конечно, в тот момент, когда появляется маленький ребенок, очень сложно выйти из дома. Да? То есть нужна поддержка, нужны руки, нужны взрослые. И стало сложно ходить в центр каждый день, да, что-то делать, там, на какие-то занятия. Но вот дома я очень часто подключалась к онлайну. И онлайн меня тоже спас. И в какой-то момент вот, у меня появилась такая тревога, наверное, на фоне стресса, да, что я все время боялась за малыша. То есть я прям меня вот прям изнутри, я понимаю сознанием, я понимаю прекрасно, что этого, ну, как бы, не нужно этого делать, да, что нужно, наоборот, У меня эта тревога, она меня не покидала, она меня съедала изнутри. И вот в какой-то момент это настолько стало тревожно, настолько сильно, что я просто не знала, что делать, и вот одна моя родственница, которая здесь присутствует, сейчас Елена Улерьевна, она мне сказала, Наташа, иди на курс медитации, тебе он нужен, тебе он поможет. И я послушалась, я пошла, записалась, я начала слушать, и вы знаете, в какой-то момент просто вот как тумблер, как щелчок переключилась в голове, я услышала для себя такие ключевые фразы, которые поменяли все. В то состояние, в то мое В чем волшебство? Казалось бы, да, это очень просто. Сейчас весь интернет пестрит какими-то знаниями, какими-то наполнен лекциями. Но вот то, как действуют лекции Александра Георгиевны, а это вообще не сравнимо ни с чем. То есть они всегда попадают в нужный момент, в нужное время. Ты слышишь то, что тебе нужно услышать, и ты можешь услышать какую-то банальную фразу, но она настолько в глубину вот прям попадает, что вот прям до глубины души, до глубины сознания, и ты понимаешь, что вот так вот надо делать. И я поняла, что моего ребенка нужно наполнять любовью, не нужно тревоги. Если я буду тревожиться, то я буду наполнять его именно этим и притягивать именно это. И не нужно надумывать себе проблему дальше на пустом месте, что сейчас ему нужно только восстановление. И вот сейчас я могу сказать, что я вот прям избавилась от этого чувства, от тревоги, благодаря вот этим лекциям, медитациям. Целенаправленно занималась этим. И поэтому сейчас вот у меня гораздо совсем другое состояние, настроение. Я наполняю каждый день своего ребенка любовью, заботой, счастьем. Я смотрю на него совсем другими глазами, я понимаю, что это вот волшебство и магия. Вот, спасибо людям, и фомальголд, и это удивительно.